15.00 в Киеве традиционно в это время на телеканале УТР. Новости в студии Аначегусова. Здравствуйте. Полностью запретить рекламу табачных изделий и алкоголя. В частности, скрытую рекламу продукции, предлагает президент Украины Виктор Янукович. Об этом на брифинге сообщил уполномоченный главы государства по правам ребенка Юрий Павленко. По его словам, такая инициатива направлена на борьбу с употреблением алкоголя и сигарет несовершеннолетними. Также в администрации президента считают недопустимым предоставление компаниями, которые выпускают эти виды продукции спонсорских услуг для проведения спорта.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 Премьер-министр Украины Николай Азаров заслушал губернаторов Кировоградской, Херсонской и Николаевской областей по вопросам социально-экономического развития регионов, в частности, реализации программы импортозамещения. По словам Азарова, в этих областях в первом квартале 2012 года зафиксирован значительный рост импорта. Председатели областей, в свою очередь, доложили премьер-министру о реализации госпрограммы по строительству хранилищ и оптовых рынков. В частности, губернатор Кировоградской области Сергей Ларин рассказал о реализации программы «Покупай Кировоградская». Это замкнутый цикл производства и реализации пищевой продукции. Программа значительно упростила доступ к продовольственной сети продуктов питания местного производства. Глава правительства заверил губернаторов, что власти продолжат строить овощехранилища и оптовые рынки в регионах. Депутаты на этой неделе планируют рассмотреть новый уголовно-процессуальный кодекс во втором чтении. К нему предлагается около 4000 поправок. Новый документ должен значительно урегулировать взаимоотношения между следствием и подозреваемыми, отмечают депутаты. Основное внимание сосредоточено на соблюдении прав человека. За нетяжкие преступления подозреваемых до суда брать под стражу не будут, чтобы таким образом исключить давление. Также обещают лишить возможности затягивания расследования или судебного рассмотрения дела. Те действия, которые которые сегодня идут и в правоохранительной системе, происходят и в правоохранительной системе, да и в судебной системе власти, и в педициарной службе. Это связано с тем, что у нас... Уголовно-процессуальный во многом связано с тем, что Уголовно-процессуальный кодекс, который действует на сегодняшний день, он создает соответствующую почву для этого. Тот документ, который будет приниматься на этой неделе в зале, мы надеемся, что это будет революционный документ, который в корню перевернет взаимоотношения между обвинением и между защитой. На бензин с добавлением спирта Украина планирует перейти с 2013 года. Профильное министерство вскоре внесет на рассмотрение правительства соответствующий законопроект. По словам министра Юрия Бойко, использование биоэтанола – европейский опыт. Это позволит снизить закупку нефти, а с другой стороны загрузить отечественных сельхозпроизводителей. По словам профильного министра, согласно законопроекту, содержание биоэтанола в бензине должно составлять 5%, начиная со следующего года, и 7% с 2014 года. Украинские сыры вновь проверят. В ближайшие дни в Украину прибудут специалисты Роспотребнадзора для инспекции предприятий, которые намерены поставлять сыры на российский рынок. Об этом сообщил главный санитарный врач Российской Федерации Геннадий Онищенко. Напомним, 3 апреля министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко заявил, что Украина и Россия договорились о снятии ограничения на импорт твердых и полутвердых украинских сыров после того, как украинская сторона изучит замечания Российской комиссии.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 У православных христиан началась Страстная Седмица. Это неделя строжайшего поста и молитв. В церквях все это время длятся богослужения, во время которых рассказывается о последних днях земной жизни Иисуса Христа. По словам священнослужителей, если вы не постились, сейчас самое время отказаться от скоромной пищи. А как правильно выйти из поста, не навредив здоровью, смотрите в сюжете. Отказаться от мяса, рыбы, молока и яиц – такое испытание ежегодно проходит в ожидании воскресения Христова. Больные, немощные, беременные дети имеют преференции. Впрочем, отмечают священнослужители, главное – это духовное очищение. Призывают молиться и ходить в церковь. А главное – по окончанию Великого Поста не стоит пытаться съесть все, что было под запретом. Пасха, Писанки и Крашенки имеют свою духовную символику. Они напоминают нам про истинное воскресение Христова. празднику Пасхи христиане готовятся на протяжении Великого Поста, удерживаясь от еды. Даже с медицинской точки зрения, нужно быть сдержанным в своих праздничных мероприятиях, в частности, в праздничной трапезе. Вместе с тем, это предписание не только диетологов, но и предписание церкви. Для здорового организма пост – полезное дело и с медицинской точки зрения. Диетологи отмечают, во время отказа от жирной пищи, мяса, рыбы, молока и яиц, нормализуется липидный обмен, снижается количество насыщенных жиров и холестерина. Также стимулируется иммунная система. Вырабатываются гормоны, которые сокращают воспалительные процессы в организме и проявление аллергии. В период последней недели стоит перейти на двухдневные очищение. Это может быть сырая еда и едва вареные овощи. Особенно строгими считаются пятница и суббота. В эти дни стоит удерживаться от пищи. Это очень позитивный стресс. Он стимулирует защитные свойства организма, и организм начинает восстанавливаться. Врачи советуют постепенно вводить в рацион все то, от чего вы отказывались на протяжении 40 дней. На это медики выделяют почти месяц, так как фермент животного происхождения на протяжении поста в организме стало меньше. Уменьшается производство животных ферментов, поэтому, когда человек начинает много есть, его организм не в состоянии переварить это количество еды. Следовательно, могут быть нарушения в пищеварении. Если вы посвятили Пасху еще ночью, достаточно будет съесть всего одну крашенку перед сном. Если вы ходили в церковь утром, ограничьте употребление животной пищи. Например, съешьте одно яйцо, не более 200 грамм мяса, желательно не жареного, и грамм 250 пасхи. Также врачи и священнослужители настоятельно рекомендуют ограничить во время праздников алкоголь. В сочетании с перееданием спиртные напитки могут надолго положить вас на больничную койку. Юлия Война, Анна Космина, Инна Сазанина, Евгений Степанов. Новости УТР. Корейская инсталляция в центре украинской столицы. В Киеве установили гигантский золотой лотос – символ чистоты и просветления. Постамент южнокорейского художника и дизайнера Цоя Джон Хва посвящен первому киевскому биенале современного искусства.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 На этом у меня все. Я желаю вам удачной недели и до встречи на телеканале УТР.